рынок находится в зоне экстремального страха индикатор показывает отметочку 21 мы по-прежнему падаем сейчас на рынке активный дамп в последнем обзоре на канале трейдинг view я предполагал такое развитие событий сейчас расскажу почему в первую очередь хочу сразу же посмотреть на доминацию у нас сейчас 69 показывает индекс alt сезона и сразу давайте к графику доминация у нас потихонечку остывает сейчас идет попытка разворота обратите внимание цена средневзвешенной объемом Vivap уже понижается на индикаторе Cypher B, если посмотреть на младшие часы, доминация пытается уйти вниз. Нарисовали большую свечку красную Хайконеши и глобальной поддержка сейчас выступает отметочка 40,30% по этому индексному показателю и скорее всего мы ее потрогаем потому что волны моменту на 6 часах наводятся наверху отрисовали кроссовер красную точку и скорее всего двинемся чуть ниже индикатор кок тоже сейчас показывает нам заворот и попытку идти к ближайшей линии по фиба минус 5,01 процента давайте также сразу же посмотрим на ликвидации за последние сутки у нас ликвидировано 127 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму более 400 миллионов долларов сша и потери конечно несут лонговые позиции Соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки у нас в доминации сейчас шарты активно доминируют 52,18%. Сразу же давайте посмотрим на индекс доллара США. Он у нас продолжает прирост. Мы с вами говорили в обзорах, кто на канале уже давно, что я ожидаю где-то зоны порядка 112. Мы продолжаем расти. Активный зеленый манифлоу на индикаторе на 6 часах. Давайте сразу дневку. Дневка тоже пока развивается, есть небольшое затишье, но обратите внимание, как показывает нам активный зеленый рост с нижних значений и вероятность потрогать отметку 112 у нас по-прежнему сохраняется. Давайте также посмотрим сразу же на биткоин и прежде чем мы начнем смотреть, я хотел бы сразу обратить внимание, что те негативные сценарии, которые сейчас у нас развиваются, тот самый дамп, который сейчас происходит у нас был в принципе заложен в нашем с вами мнении в последнем обзоре буквально несколько дней назад на выходных на Trading View и так. Также до этого на канале YouTube мы с вами говорили, что рынок будет закладывать негатив. Здесь речь шла о том, что в первую очередь у нас с вами были экспирации по фьючам. Обычно мы падаем в этот момент. Это было середина сентября, 14, 15, 16 число. И если мы с вами обратим внимание на график, у нас перед этим уже был заложен негатив. И рынок продолжил снижаться перед этой экспирацией. Также мы с вами говорили о том, что у нас в ближайшее время будет заседание Федеральной резервной системы. Это в частности будет 21 числа. В среду регулятор будет утверждать ключевую ставку. и в в этого рынок также закладывает негатив, потому что по большинству мнения участников рынка более жесткая ястребийная политика со стороны регулятора будет продолжаться. В частности, в пятницу американские индексы закрылись снижением, и в целом, если говорить о прогнозах рынка, то консенсус предполагает повышение ставки на 75 базисных пунктов до уровня 3-3,25%. В первую очередь, конечно, инвесторы ожидают комментарии, которые будут на пресс-конференции ФОМС по итогам заседания. И в целом ожидается такая умеренно сдержанная ястребиная риторика со стороны регулятора. В частности, если говорить о том, что задача регулятора это подавление инфляционных процессов и нужно достаточно оперативно и быстро реагировать на все эти ситуации, в макроэкономике, то о повышении процентных ставок сейчас говорит большинство чиновников из Федеральной резервной системы буквально последние несколько лет недель. Также надо учитывать, что с учетом даже осторожного подхода и консенсуса в 75 базисных пунктов, сюрпризы в любом случае могут происходить, и поэтому более жесткие шаги в 100 базисных пунктов и соответствующая негативная реакция рынка может продолжиться. Поэтому рынок сейчас закладывает этот самый негатив, и в частности нужно отметить, что не только рынок деривативов закладывает более жесткую политику со стороны регулятора, но и CME Group прогнозирует ставку к концу года выше 4%, с вероятностью около 90%, и Стратегии Goldman Sachs ожидают ставку на уровне 4-4,25%. Поэтому продолжится, скорее всего, давление на рынок. Но я думаю, что это все будет происходить до того, как регулятор примет решение по процентной ставке. Также нужно ожидать, что после этого в пятницу будут отдельные выступления от главы Федеральной резервной системы. Ну и переходя к графику биткоина, мы с вами видели, что если пролив продолжится, то у нас самым главным сейчас сопротивлением это был предыдущий All Time High, это зона 19600. И если мы его проваливаем, мы уходим на отметку 18,5. Это было видно по пунктирной трендовой паутине, И мы сейчас как раз таки консолидируемся именно в этой зоне. Если эта зона не устоит, а мы видим, что у нас активно на дневке развивается красный манифлоу. Нет даже намека на разворот. Волна моментума в активной фазе. Индикатор коп показывает продолжающуюся красную динамику. Цена среднеизвешенная вивап сейчас на отметке минус 10,42%. Максимальное значение у нас было 10,44%. То есть в целом в средних значениях нет намека на уход вверх пока еще развивается медвежья динамика. И если это продолжится, то мы, скорее всего, сейчас в ближайшее время потрогаем отметку 17600. Мы видим здесь у нас уровень Fibonacci, и если этот уровень не устоит, то следующим у нас отметка 16, и более глубже у нас отметка 14850 по уровню глобального FIBA и зона 15, которую я ожидаю. Я давно уже говорю об этой зоне. Это связано с тем, что я предполагаю, что нам все-таки придется потрогать индикаторные показатели on-chain и гибридные индикаторы от Вилеву и Пьюэлл, это известные аналитики. В частности, речь идет об индикаторе CVDD, кто на канале впервые, я уже об этом ранее говорил. Для вас это можно посмотреть, ссылочка есть в описании к этому видео, chartsvogu.com. Здесь можно увидеть все эти показатели, это Delta Price и CVDD, экспериментальные, как я уже говорю, индикаторы, гибридные индикаторы технического и фундаментального он ончейн анализа. И в предыдущие медвежьи циклы, самые глубокие просадки, нас удерживала именно цена Delta Price. И в том числе новый экспериментальный показатель CVDD тоже показывает именно эту отметочку. И как мы видим, это где-то в зоне 14-15 тысяч. От 13 800 до 15.600 сейчас, поскольку здесь речь идет и о технической составляющей, это цена этот уровень ценовой он меняется и поэтому, когда мы потрогаем эти показатели, мы будем ожидать уже отсюда хорошего отскока. На мой взгляд, это как раз таки есть зона самого, что ни на есть, дна рынка. И также, обращаю ваше внимание, здесь тоже на индикаторе видно, что мы сейчас находимся под оранжевой кривой. Это реализованная цена. И вот, когда мы находимся ниже этой цены достаточно длительное время, порядка 180 дней, 150-180 дней в предыдущие периоды, после чего мы отскакиваем. Да, была попытка выхода за эту цену, но мы все равно сейчас находимся внизу. И, вероятнее всего, в ближайшее время отскок должен состояться. Но уход более глубокий, он все еще находится в рисках. И если мы уйдем сюда, то отсюда инвестиционные решения будут наиболее оптимальны. Если же нет, рынок покажет сейчас хороший отскок после того, как может быть со стороны руководителя Федеральной резервной системы Пауэлла будет наиболее мягкие настроения с точки зрения его предшествующей дистрибинной риторики ну и если посмотреть на биткоин на коротких дистанциях в частности 6 часовой таймфрейм нам показывает что мы сейчас находимся на короткой поддержке 18 600. по прежнему это у нас пунктирная трендовая паутина мы видим и сейчас очень активно у нас идет уход зеленого money flow денежного потока на индикаторе cypher обратите внимание вот он в красную зону и если уход продолжится и мы сейчас не завернемся по волне, а волна еще не намекает на заворот. Обычно, когда происходит заворот, показатели волны, вот здесь голубые и синие числа, они меняются. То есть голубая становится меньше синей и синяя увеличивается. В числовом значении, как видим, здесь 69 и 76. А здесь этого не происходит. Обратите внимание, 64,48. И пока еще развивается волна момента, И мы причем ушли за нижнюю границу канала. И сейчас пытаемся нарисовать якорь. Все, что выше белых границ, это триггер. Все, что ниже, это якорь. И если якорь будет отрисован то у нас только после этого начнется попытка разворота. Ну а если мы продолжим уход в красный манифлоу и уйдем глубже, чем вот здесь, то я думаю, что просадка будет еще сильнее. Но так или иначе, до конца этой недели у нас будет понимание о том, куда движется рынок и какие настроения нас ждут в ближайшее время. Ну а на этом, наверное, все. Всем спасибо, всем хорошей недели. С вами был Гоша, канал IndexRate. Обязательно подписывайтесь и до новых встреч.